всех приветствую на своем канале сама себе Швия. сегодня у меня вот такие спортивные брючки с высокой посадкой и цельнокройным поясом здесь вот видите карманы идут по бокам я буду втачивать сегодня резиночку в этот пояс я ее уже обмерила по себе сколько мне нужно было она у меня идет 4 сантиметра в ширину и сейчас мне нужно вот здесь вот ее соединить зигзагом вот так вот у меня получилось. Теперь я ее закрепляю. Стараюсь, чтобы швы не накладывались друг на дружку. Теперь мне надо найти у резиночки середину. Ну, разделить всю резинку на равные 4 части. И вот по бокам. Теперь это соединяю все со швами, чтобы все было равномерно. Вот так получилось. Смотрите, нож я убрала, теперь все раскладываю. У меня получается край пояса идет э, ровно с резинкой. Подтягиваю только резиночку, тяну только резиночку. И стараюсь равномерно это все распределить. Не убрала я ниточку, ее заживала. Ну ладно, я потом все срезала, всю эту бахрому. вот так вот все стараемся ровненько сделать здесь вот не забыла срезать вот так вот получилось я уже видите все подровняла красивенько теперь нам нужно вот так вот свернуть подогнуть нашу резинку вовнутрь Тут я все расправляю, зачем-то расправляю. И сейчас я пойду на машинке и пройдусь вот здесь вот строчкой. Смотрите, я себе уже меточку ну, определила, по какой я буду равняться. У меня получается 3,5 сантиметра от края, да, от верха пояса. Сама резинка у меня 4 сантиметра. А я здесь притачиваю ее на ширину 3,5. Здесь тоже надо аккуратненько все, ну, равномерно все натягивать. Главное равномерно стараться это все натянуть. И аккуратно проходим в местах швов, где утолщение, потому что тут такое достаточно утолщение у нас уже, ниточки вытянула, все закрепила. Теперь вот смотрите здесь я отмеряю, что у меня три с половиной сантиметра пояс, я сделала себе пометку на ткани, разделила ткань пополам и на машинке почему мне равняться и делаю посередине еще одну строчку. Здесь по желанию можно сделать строчек больше. Но я решила, что мне так будет достаточно и так красиво. Резинка не широкая, потому что 4 сантиметра. Была пошире, я бы сделала еще одну. Ну, вот так вот у меня получилось. Немного корябенько. Но смысл понятен. Я думаю, вы сделаете намного аккуратнее и лучше. Все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Все. Всем пока. Спасибо за просмотр.